Так, всем привет, сразу к делу, знаю то, что не все любят смотреть долгие видосики. Такая ситуация произошла, фобик, все его знают, я его смотрю постоянно, у них маленький конфликт произошел с Женей Воном. В этой ситуации я понимаю обоих, обоих стримеров, но есть у меня вопрос к Жене просто. Почему бы тебе не выплатить за 10 месяцев работы человека? То есть человек работал, у вас был контракт, уже все про это знают, про этот контракт. Кресло, блядь, просто вот саму ты, блядь, как вообще, вот, если бы ты работал год, ты со своими зрителями за один день, наверное, зарабатываешь эти 300 баксов, я чужие бабки не люблю считать, но некрасиво, Жень, то, что ты делаешь, вот, оставляешь человека, блин, и без кресла, он бы за этот год, работая с другими людьми, точно бы заработал себе, и на кресло на это, блин, я сам бы был бы при бабках, я бы ему скинул на это кресло, вот, хотя бы за 10 месяцев ты должен отдать бабки, тебе не понравился этот видосик, блин, который он выпустил последний, говорят, нам не рисуют. Он только зашел, мне сразу нарисовали он кодексов, щит имперского клецоносца, кодексов. Говорят, нам не рисуют. Называется, только начало зашел. Так, ладно, нарисовали нам немножко мастера к империи щиточек. Ну ладно. Щиты-щиты нарисовали. Вот так ребят. Учитесь, как в линейку играть. Как создавать контент. Ту -ту -ту -ту -ту. То есть э, в видосике он, по сути, ничего не сказал. И э, чего тебе бояться, по сути. Если это шмот не нарисованный, ты бы поржал. Вот я бы на твоем месте поржал бы. Сказал бы. Вот ну, ты вообще смешной парень, типа, фобик, блядь, Такой ты, блядь, чувак вообще, блядь. Просто и все. И на этом бы тема закрылась, блин Наоборот, он тебя хрепанул. Можно сказать. Блин. Ты че? Кто кому че рисует? Ты че побился-то вообще? меня сняли приписку, с меня сняли админку, и начальник сказал, что все наше сотрудничество окончено, что я этим видео оборвал э, наше сотрудничество, предал его, и э, ранее оговоренное кресло, которое еще должно было от начальника у меня быть, за год моей э, драйверской деятельности, контракт у меня через полтора месяца заканчивается, кто не в курсе. Начальник сказал, вот тоже как бы не будет Не будет покупать И, следовательно Если не будет покупать, то можно, можно будет говорить о том что начальник у нас просто слов И не отвечает за свои слова, так сказать Жега, по сути, видео даже больше по большей части не в твою сторону, понимаешь? Данный видос был направлен больше по большей части к администрации сервера Обрати внимание, как быстро она удалилась с форумов Ну нормально, Я, у меня ж моя какая цель от сути, админжи не захотел поддерживать молодого перспектива прогрессивной стримирочка. Я как, как и стараюсь, так и стараюсь понемножку компрометировать проект. По, по сути, я достигаю этого, чего ну, не надо. И. Нормально. Ну, это же как бы, там, биржа, форум и так далее. На конкретно мой контракт никак не отразится. Моя договоренность какая? Я должен бить крипов? Бить крипов ночью. Я сижу и их бью ночью. как бы. Никаких проблем нету. Поэтому мне потом смешно сидеть и слушать о том, что видите, они недовольны, и все, мы разрываем контракт и так далее. Но он хоть что-то дал тебе. Или пост сказал, что все, пока ты работал, два месяца ничего не получишь. Мыслинь хоть что-то дал. Но у меня договоренность была, что я год работаю, и мне будет, по сути, кресло. Я от начальника, по сути, ни копейки не получал. Я сидел и не два месяца, а целый год. И целый год я сидел, чирикал так, с ночи до утра. И в конце года, когда осталось полтора месяца, ему, видите не нравится какое-то из моего видео, из моего творчества, а, это до этого все равно было. И, как бы... И тут он хочет, разрывать контракт и так далее. Поэтому, по сути, я ни копейки ни, ничего от него не получал, фактически за год игры. И в конце он говорит, что даже то, что он, как бы должно было быть, через полтора месяца у меня контракт закрывается, он говорит, вот этого не будет. Поэтому мы вот и узнаем конкретно вот по фактам, для человека обычно, я вот скажу, вот по фактам было договоренность было. соблюдала ее, соблюдал ее. Начальник решил оборвать, решил оборвать договоренность. Неустойку погасил, неустойку не не погасить сила, просто решил закрыть нашу договоренность. закрыть нашу договоренность, кресло не выплатить, и хочешь, не хочешь, тогда можно расценить его, как человек, не отвечающий за свои слова, а не более. Это не дает права тебе вот так вот рубить с плеча и просто посылать стример, блокируют везде. И просто, ну, ни, вообще ничего не давать ему, ни влево, ни вправо, все, ты его просто послал, можно сказать. За 10 месяцев работы, будь добр, блин, а то, Женя, будем тебе по жопе палкой бить. Не просто так это снимаю, потому что я за фобиком слежу уже на протяжении года, как бы смотрю, что он делает, чем занимается. Все его ночные стримы практически на 80% состоят из помощи об клану. Вот. А получается, что оказывается, он даже за это ничего не получал. Хотя, когда он помогает другим людям, он берет за это тысячу, за 12 часов своего да, драйверства. Вот. А тут получается такая ситуация, что человек реально, вот, ну, 10 месяцев отпахал, его как бы послали. Нет, там 300, там примерно 500 выходит. Я недавно перечитывал. Перечитывал. я ему говорю, хочешь, сотрудничаем дальше, вопросов нет, еще полтора месяца должен... Как я поддаюсь? Вопросов нет. Или другой вариант. Больше как бы неустойку по душе и, и по сути все. Жека, твоя позиция непонятна, понимаешь? Очень многим людям на самом деле. Если ты думаешь, что за тебя все, то нихера, Женя.